Всем еще раз добрый день. Будем ну, попробуем из озорства э, в нашу Марину ванну стрельнуть сигнальная ракета. Она, как всегда, предоставила свою часть тела абсолютно безвозмездно. Марина Ивановна после сигнальной ракеты получила лобешник, но лобешник не пробит. Марина Ивановна, видимо, титановая пластина там. Все в порядке, очистим, будет дальше нам помогать. И сигнальной ракетке вдаль хочется очень сильно выстрелить. И где-то она погасла в Гринпинской трясине на болоте. Ну, очень красиво.